Там не сюда, а где-то, не вперед, вон. Вот, я же дона, воллева, воллева, воллева, воллева, воллева, Мммм, не воградь. Пуф. Пуф. Не воградь. Я <laughs> слава Да, да, да, Ну, <coughs> не ну mm ну -hmm. Вот. Yeah. Ну пойдем Нас Nicholas Не могу